Что за чудо, что за диво, среди лесов, от крыльцов, у Лазурного залива, город наш, Владивосток! Каз, близнец и причалы, чайки, волны и вокзалы, всех чудес не величей! Поец прибой, волной синий, Владивосток, Приморский город! Владивосток наш, у моря синева, здесь рассветы стаю на Россию. Город Бог, вот, Океан начается, здесь Россия моя начинается. Город, да, ты такой красивый, я горжусь, что здесь живу, вместе здесь мы с любовью. У блещах моей, моей, родины моей, Оёк прибой, синий владивосток, край России, О -о -о -о -о -о. Владивосток наш, Здесь рассветы стоят на Россию Город-борк океаном качается Здесь Россия